Ты до сих пор смотришь видео без подписки? Не, так не пойдет. Спускайся вниз под видео и делай красную кнопку серой. Сделал? Спасибо тебе. Переходим к видеоролику. Всем привет, с вами Избан. Сегодня я вам покажу новый офигенный скрипт для симулятора Робзи. А для этого, как всегда, нам потребуется защит, Он у меня уже скачен. А также ссылочка на него будет в описании. А вот так он выглядит. Это уже обновленная версия. В принципе, стало красивей. Довольно. А, теперь смотрите. Зашли в игру. Нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектится. Все, отлично. Иконка появилась, это хорошо. Значит, инжект прошел. Теперь вставляем вот сюда скрипт из описания. И нажимаем Exclude. Так, что-то не сработало, давайте еще раз. Вот, все, появился. Отлично. А, вот такой у нас скриптец. В принципе, неплохой. А, тут, конечно, мало функций, но они все основные. Давайте начнем, наверное, с самых простых. Это получается скорость и прыжок. А, бегаю вот, как видите, я по обычному и прыгаю тоже. Значит, делаем скорость на 200. И смотрите, как я стал быстро бегать. Так, и вот прыжок, смотрите. Стандартный прыжок и делаем на 200. И смотрите, как я высоко прыгаю Я могу вот даже вот сюда залететь И вот тут чисто стоять В принципе, прикольно Ага, <coughs> я так понимаю, я застрял? А, нет, все отлично Так, все. Нифига себе, скорость такая большая, что аж упал Так, давайте, в принципе, теперь проверим автооткрытие Так, сейчас я вам покажу Вот у меня только вот эти два пэта есть а, Значит, заход заходим в X Потом нажимаем сюда Немного подвигаем и выбираем первый тир. Я пока что на первом тире покажу. Стоит 800 монет. И нажимаем здесь галочку. Как видите, деньги тратятся. Все, отключаем. И давайте посмотрим. Вот, они выпали эти по это, как видите. Их можно одеть, если хотите. Можно даже удалить. А, также давайте, в принципе, сейчас откроем три яйца новых. Которые за 55 миллионов. А, значит, выбираем здесь 6 тир опять немного подвигаем и ставим галочку. ну как видите все монеты потратились почти отлично, значит яйца открылись. так вот такие поэтому не выпали. Угу. самое крутое вот этот, офигеть у него конечно статы, вот этих получается сразу можно удалить. все, а получается вот этого и вот этого мы с вами одеваем. все, ну и теперь в принципе самые основные функции заходим сюда а здесь у нас автофарм автосел авто реберс и enter all codes то есть получается все коды которые существуют они у вас автоматически все сразу активируются так давайте начнем с автофарма включаем как видите у меня моментально за одну секунду забился рюкзак кстати давайте глянем может быть у меня на новый рюкзак хватит так сколько он там стоит Ага, так, значит у меня получается хватает на вот этот, отлично, покупаем, а, стопы. извиняюсь, перепутал немного, так, отходим дальше, так, 7 миллионов, чуть-чуть не хватает, ладно, давайте автофарм включим, ну как вы видели, за несколько секунд, буквально за 2-3 секунды я нафармил больше 15 миллионов, отлично, так, может быть у меня на этот хватит? Да, хватает. Отлично. Давайте его тогда купим. Все готово. И теперь у меня рюкзак на 1800 вместимости. Отлично. Так, ну и включаем автоселл. Как видите, все продается, все отлично, все работает. Уже 100 миллионов, буквально прям за несколько секунд. Все очень быстро делается, это круто. И включаем автореберст. Конечно, может кикнуть, но... По идее, не должно. Так, ну как видели, меня не кикнуло. Отлично. И автореберс сработал. А также кнопочка ввести все, ввести все коды у меня уже не будет работать из-за того, что я ее проверял. Но если вы еще коды не вводили, она у вас будет работать. Так, ну в принципе на этом у меня все. Как обычно, с вами был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Come here